И снова тема «Обить и зла». Я, как человек, который прошел почти все части серии и переигрываю в них периодически до сих пор, все еще не прошел такие игры, как Outbreak 2, Gun Survivor 2, Code Veronica Revelations 1, DDM, Dark Side и Umbrella Chronicles. Решительно купил и начал прохождение Resident Evil Zero. Одну из частей, которую сильно хают и не хвалят вообще. Но, как по мне, игру немного недооценили, я не буду говорить о том, что в ней выдающийся для серии сюжет или персонажи что-то представляет из себя, ну или... ладно, все по порядку. Игра 2002 года выпуска и вышла она сначала на GameCube, а аккурат после выхода Resident Evil Remake. Да-да, ремейк первой части уже есть, а вы скорее всего и не в курсе. Ну и, разумеется, Resident Evil Zero является такой же как по графике, так и по стилистической составляющей. Первым делом нас знакомят с одним из самых редких, но ключевых персонажей серии, за которым мы будем проходить игру, за Ребекку Чемберс, в ее по совместительству первый рабочий день. Ну что же, начинаем. Игру можно разделить на несколько пунктов, поезд... Поезд? особняк, лаборатория и фабрика. Но я думаю, что я обойдусь и без этого. Поезд. Эм, ну, эту часть можно назвать тренировочным уровнем, так как в этой части игры мы получаем основные навыки, которые пригодятся нам в прохождении игры. Первым делом мы узнаем, что события этой части происходят на острове, а особняк и дальнейшие места никак не связаны с первой частью. Что в целом странно, ведь Ребекка каким-то образом оказался в том злощадном особняке Спенсера. Нам демонстрируют человека, который поет... И каким-то образом связан с существами, которые, как выясняется, пиявки мутанты, атакующие поезд. Следом следует ролик, тавтология в котором нам демонстрируют команду Альфа, на поиске которой отправилась команда Браво в первой части. Но постойте, возгласите вы, если Альфа находится в совершенно другом месте, то почему Браво отправилась в особняк Спенсера? А все просто до безобразия, но я расскажу об этом по ходу сценария. Неизвестно, куда мы летели и зачем, но у нас ломается винт вертолета, и мы вынуждены садимся в глухом лесу. И думаю, после такого вертолет не взлетит. Так или иначе, Ребекка замечает автомобиль сопровождения с несколькими трупами и планшеткой, которая оказалась настолько чиста, будто в лесу очень стерильно. Заключенный Билли Коэн, бывший лейтенант, 26 лет. Военным трибуналом 22 июля приговорен к смертной казни. Заключенный переводится на базу Реготран для исполнения приказа. Теперь, какой бы ни была наша первостепенная задача, мы должны искать некоего Билли Коэна. Но в его поисках мы набретаем на поезд, одинокой, зловеще стоящий поезд посреди ничего. Конечно, нам нужно зайти в него, но из него мы больше не выйдем. Почему дороги назад нет? Дверь не, вроде не заклинила. Да и окна есть, через которые можно выбраться, но спишем на игровую условность, которая подразумевает то, что мы просто зашли, и чем дальше мы заходим, тем маловероятнее, что мы выберемся тем же путем. Поскольку у игры у меня русская озвучка, я не могу не подметить то, что некоторые голоса звучат крайне неубедительно, и в целом не очень. В следующем же вагоне Ребекка начинает говорить, а ощущает это так, будто говорит не она, а радиоприемник. Это офицер Чемберс из отряда Браво подразделения СТАРС. Назовите себя. Все из-за радиопомех, на фоне которых я посчитал, будто включился за кадровый перевод. И вот наш первый зомби-раж. Как по классике, чтобы понять, что зомби мертв, необходимо посмотреть на лужу крови, что разливается под ним. Это верный признак его смерти. Но, начал-то я на максимальном уровне сложности. В игре, которую даже не проходил ни разу, ну, я могу. Как итог, я все-таки сбавил сложность за средние, но все равно умудрился погибать, так как аптечек дают ровно столько, чтобы ты так или иначе был под напряжением. Но иногда, когда ты их будешь находить, ты будешь воспринимать их как ману небесную. Именно поэтому во время моего прохождения я постоянно держал персонажей на среднем уровне жизни, так как их быстро сносили. После того, как мы... Подбираем первый по игре ключ. Должен сказать, что их тут будет в разы меньше, чем в первой части. Мы встречаем нового персонажа. Как раз того самого Билли Коэна. Он, разумеется, без шуток не обходится. Стоять! Ты арестован! Спасибо, куколка, но наручники у меня уже есть. И как только он уходит, мы встречаем нашего напарника, который, ну, хрененно высоко прыгает. Он запрыгнул в окно поезда, ребята. Я на секундочку напомню, на какой они высоте. А еще я вам напомню про то, какой толщина окна в поездах. Лес кишит с зомби и... монстрами. Зомби и монстрами? За ним прыгают еще и две собаки, которых... от которых можно убежать, но в целом лучше заранее от них избавиться. Итак, открыв нашу первую дверь, мы снова встречаем Билли, как его еще не убили. Естественно, Ребекка, ведомая тем, что можно назвать в игре рукой закона, хочет арестовать Билли, который не воспринимает ее серьезно. И на предложении помочь, так как Билли понимает, что в данной ситуации лучше быть заодно, Ребека отказывает. Ты ждешь, что я доверюсь беглому преступнику? Без тебя обойдусь. Я способна за себя постоять. И я тебе не малышка. А, ладно, мисс самостоятельность. И как тебя звать? Меня зовут Ребека Чемберс, но для тебя я офицер Чемберс. Так скажешь, Ребека, Попробуй справиться одна, а я подожду. И тут происходит битва, которую можно пропустить, ибо убежав, мы сможем быстрее пройти данный сегмент и не тратить патроны. Я как бы был не готов к данному сражению, просто свалил. Как только Билли спасает Ребеку, поезд начинает свое движение в Сибирию. Так, это из другой оперы Поезд просто начинает куда-то ехать И теперь мы имеем при себе двух персонажей Между которыми мы можем переключаться Что должен сказать Интересная затея, которая встречается Также в Resident Evil Revelations 2 С одной оговоркой Если в Revelations 2 в целом нет ограничений по инвентарю То в Zero довольно сильное ограничение по нему И естественно один персонаж умеет делать то, что не умеет другой То есть Ребека, как медик, умеет смешивать травы и пользоваться химикатами, а били как силач толкать тяжелые предметы. Данные способности будут как заставлять вас страдать, так и научат действовать так, чтобы эффективно проходить игру. Но вернемся к странностям. Как только мы получаем возможность объединиться, мы можем подключить питание поезда, которое под шквальным дождем на крыше движущегося поезда мы спокойно подключаем, по всей видимости, голыми руками, да еще и свариваем эти провода, иначе это не назовешь. И тут происходит разделение персонажей, ну то есть надолго. Если походу мы могли оставлять одного в удобном месте или бегать с ним без каких-либо проблем, то тут один из персонажей оказывается запертым в комнате и ничего кроме передачи вещей через лифт сделать не может. В игре такое будет еще пару раз. Попав в кабинет, который по обходному пути ведет нас на второй этаж вагона, мы подбираем чемодан. В данный момент наступает осознание того, что в игре нет сундука. А выбросить вещи в играх серии означает их безвозвратную потерю, но в данной игре это не так. Выбросив предмет в нужном месте, если вы играете не в первый раз, можно не просто облегчить себе жизнь, вернувшись и спокойно пройдя необходимый участок, но и получить некий прозапас, чтобы не потратить все и сразу. Предмет отмечается на карте и проблем с их поиском не составляет. Но вот чтобы добыть его, да, зачастую вы выбрасываете вещи в тех местах, куда либо не вернетесь, либо где есть враги, поэтому осторожнее с выбросом предметов. Ну, а сейчас нас встречает первый босс игры, гигантский скорпион. Тактика боя с ним проста и неочевидна. Пробежать его нельзя, но ну и стрелять прямо тоже. Зато нужно прицелиться вниз, когда он будет на подходе, и выстрелить. Я примерно такую же тактику предпочитаю с дробовиком. К примеру, я его беру в руки и когда зомби подходит достаточно близко, задираю его вверх и спускаю спусковой крючок, тем самым удачным выстрелом с нашу голову. Как я уже сказал, данный этап игры является тренировочным, но, к примеру, как пользоваться канистрами с бензинами, нас не обучает. Но по аналогии с ремейком первой части, мы думаем, что она нужна для сжигания трупов, к тому же убили ей зажигалка, но нет. Соединив канистру и бутылку, мы получаем молотов, который очень эффективен против пиявочников. Это такие враги, которые состоят из пиявок и очень устойчивы к урону. Хотя их можно пробежать, в момент, когда я убегал с особняка, я решил испытать этот тип оружия и не прогадал. И пожалел, что я раньше им не воспользовался. Но помимо пиявочников, в игре есть еще и некоторые типы врагов, которые которых лучше б не видел никогда, но о них потом. Нас обучают сотрудничеству с нашим вторым персонажем. И если в Revelations 2 мы вторым персонажем минимум били рукопашным оружием и находили сокровища и секреты, то в данном случае это не просто дополнительные ячейки инвентаря, но и напарник, который в случае чего может прикрыть нас. Но если оставить его без присмотра, ему может потребоваться помощь. Первый этап этой кооперации возникает, когда нам необходимо получить гарпун. На нем я остановлюсь чуть подробнее. Помимо того, что он занимает две ячейки инвентаря, так еще и может пользоваться только Ребека, что автоматически делает это с сказать, оружие, хотя на самом деле это инструмент одним из тех, которые лучше бы не вводили. Хоть по сути он нужен буквально в паре мест, он будет нужен тогда, когда это будет крайне неудобно и за ним придется возвращаться. Снова и снова. Мой совет, держите гарпун в первый раз до тех пор, пока не дойдете до обсерватории. Там его и оставьте, и пускай лежит, пока он вам не понадобится. Так, а сейчас мы вернемся на поезд. Тем временем мы получили ключ-карту, и можем открыть таинственную дверь, за которую получаем долю сюжета. Оперативники Амбрелла запустили поезд, и хотят пустить его под откос, а командуют ими Альберт Вескер и Уильям Биркин. А знаете, почему они вместе? А выясняется, что особняк, который будет дальше по сюжету, является тренировочной зоной, на которой эта пара друзей трудилась и работали во благо. Ну, то есть они друзья. Но только во благо себе. Сколько еще ехать до ближайшей развилки? Около 10 минут. А? Что случилось? Теперь наша задача остановить поезд, и тут нам дают первую за всю игру сюжетное разделение. И я решаю оставить Билли, тут так как у него нет места в инвентаре, если вы сразу побежите из кабины, это будет ошибкой, ребят. Я такую ошибку не совершил, и, и мне буквально повезло. На приборной панели лежит карта, которая необходима нам для активации тормозной системы поезда. А активируется она с двух концов поезда, то есть с хвоста и с головы. Казалось бы, ничего сложного, введи код и все готово, но нет. На пути нас встречает один из наших напарников, который стал зомби. Но моя реакция была следующая. И я помчал дальше. К тому же время поджимает. Что касается кода. В игре его вы нигде не найдете. А знаете почему? Потому что вам нужна математика, а не код. Если в первом случае можно видеть цифры, которые вы нажали, то есть общую сумму чистил, то во втором вы не увидите ничего и придется работать интуитивно. Хоть первый раз я сделал все достаточно просто, то на последних секундах второго кодового замка я пошел по довольно-таки сложному пути. И да, итоговые числа, которые должны были выйти путем сложения 10 любых других, отличаются. Результат. Поезд сделал бум. И вот поезд совершает торможение и чуть не сходит с рельс, но все равно опрокидывается в достаточно большом тоннеле. И как бы все ни казалось радужно, у нас нет выхода, кроме как идти только вперед, так как обратный путь закрыт. Если вы что-то выбросили, находясь в поезде, не переживайте, все будет лежать на полу в этом помещении. Сюда, как и большую часть комнат, Пока еще будет можно вернуться в любое время. Особняк. Очередной. Тренировочный центр Амбреллы? Как ты, блин, узнал про это? Ребекка видит портрет человека, которого она увидела в поезде, и, как оказывается, в будущем это никто иной, как основатель Амбреллы. По стечению обстоятельств он уже мертв на протяжении нескольких десятков лет, но тем не менее, все же, каким-то образом управлял данной организацией. Пока в один момент не произошло то, что происходит сейчас. Мы снова видим того человека, и каким-то образом он связывается с Вескером и Биркином, которые все еще сидят в своей тесной камурке и смотрят на камеры. Особняк хоть и похож на тот, что был в первой части игры или в ремейке первой части, но это абсолютно новая территория, которую нам необходимо исследовать. Причем, со всей присущей нам тщательности, ведь я уже сказал, аптечек в игре крайне мало, это значит, что либо мы чаще сохраняемся, либо чаще стреляем. Скажу честно, я чаще и сохранялся, поскольку не на всех врагов следует тратить патроны. Теперь я скажу вам о типах врагов. Первый и стандартный враг зомби. О нем говорить ничего не будем, в отличие от ремейка первой части, они не встают снова через некоторое время. Собак мы вроде тоже больше не увидим. Пиявочники. Это опасные враги. Мало того, что они не умирают от большого количества патронов, выпущенных в них, так еще и имеют возможность регенерировать. Поэтому Молотов наш друг в данном случае. Естественно, куда же без хантеров. Но о них я скажу только то, что они достаточно медлительные и... Интересный факт состоит в том, что в отличие от других частей франшизы, тут они могут бить друг друга. Нет, они конечно не убивают друг друга, но сделать так, чтобы у вас появился момент бессмертия, это запросто. Пиявка обыкновенная. Ну, если не запрыгнет на вас, то вы можете успеть ее раздавить. То есть враг не опасный, но и не бесящий. Шимпанзе. Вот это, наверное, один из тех видов врагов, которые бесят неимоверно. Помимо того, что в какой-то момент их становится много... Так они еще и ходят стаями от двух особей Они маленькие, в них тяжело попасть Камера на них не акцентируется, если вы заходите в комнату Они так хорошо бьют, что могут застать вас врасплох Поэтому если вы решили не убегать от них, удачи вам А, а этого врага я прозвал Кузнечик Не знаю почему, но в целом этот враг медлителен Но бьет также сильно Поэтому я их просто пробегал что касается боссов бестиарии, Resident Evil может похвастаться такими типами, как гигантский скорпион, гигантская скалопендра, гигантская летучая мышь, тиран из первой части и, естественно, гигантская пиявка. Все бы ничего, но эти боссы настолько банальны, что обидно, и когда на тебя выпускают тирана, это необычно, но о нем пока еще далеко, вернемся к особняку. Естественно, это игра, где в записках есть весь сюжет, подсказки к загадкам или советы по выживанию, и те, кто составлял в этой игре записки, в целом неплохо постарались, но есть пара огрехов, к примеру, с головоломкой под церкви, которая подразумевает высчитывание комбинации. Или, наверное, самая худшая головоломка со статуями. Тут проблема или в переводе, или в самой головоломке, так как я еле установил связь. Но, по сути, если говорить о головоломках, ну, они не такие уж и выделяющиеся из всего. Ну, то есть, да, я сказал, конечно, про пару из них, но в целом большая часть головоломок будет связана у вас с тем, чтобы освободить место в инвентаре под какой-нибудь важный предмет. Чаще вы будете вынуждены находить набарника, или как-то связываться с ним посредством лифтов, чтобы передать ту или иную вещь, но если вы рядом с ним, то тут проблем уже не будет, это точно. О чем это я? Ах, да, менеджмент. В какой-то момент я просто выбросил ножи и стал выбрасывать ленты и прочий хлам, а поскольку у меня никогда не хватало жизни, аптечки в моем инвентаре практически не появлялись. Но если и были, использовал я их для каждого персонажа по необходимости. Если сравнить с предыдущими играми, то у вас всегда был баланс. Хватало как аптечек, так и патронов на большую часть врагов. Если говорить об этой части, то у вас помимо того, что не будет хватать аптечек, так еще и патронов ограниченное количество, и возникает ощущение, будто боссы имеют скрипт на количество патронов. Ибо вы можете убить их быстро или очень долго, если у вас мало или много патронов соответственно. Именно так и ощущались как минимум две биты с боссами. Но если говорить, что вы оставляете за собой большую часть врагов живыми и более того, они будут для вас обузы, которые напомнят о себе только в том случае, если придется возвращаться. Еще раз вернемся к особнику. Он достаточно обширный, большой, и это не идет в плюс к нему. Мы вынуждены заходить в комнаты-пустышки, которые увеличивают время прохождения. За все время я нашел несколько таких комнат, но даже в них, если вы надумаете оставить персонажа, так на него нападут с той же вероятностью, как если бы вы оставили его где угодно, кроме сейврулов. Их в расчет не берем. Так в первый раз это произойдет по сюжету, где нам покажут Вескира и Биркина, о которых нам дают новую информацию. Так выясняется, что они работали, учились вместе и намерены дискредитировать Амбреллу путем выпуска вируса наружу, что они и сделали. Невозможно, но все же, если он не врет, Амбрелле конец. Если всплывет старый заговор против Маркуса, то карьере Спенсера придет конец. Да и нашей тоже. Так что, время пришло. И что ты собираешься делать? Я просто скажу Амбрелле прощай. Созданное Ти-вирусом биооружие практически готово. Нам лишь осталось собрать боевые данные. Ты что, серьезно? Я не брошу свое дело. Исследование Ти-вируса закончено, но мне нужно время для завершения более мощного g вируса Делай, что хочешь. А я, как и планировала, заманю отряд Старс в особняк. Их превосходная боевая подготовка сделает из них идеальных испытуемых. Хорошо. Но с тем психом тоже надо что-то сделать. Помнится, мне в подвале этого центра расположена система самоуничтожения. Я найду ее, включу. И от этого места не останется камня на камне. Биркин же планирует податься в бега, а Вескер уничтожит единственных, кто может раскрыть тайны Амбреллы. Отряд Старс. Ну и последствия этих действий мы знаем. Основатель Амбреллы, который считается умершим, появляется тут частенько и в молодом обличии. Если что, мы узнаем о его происхождении, а точнее о том, что с ним произошло, ближе к концу игры, но давайте я сокращу этот момент и скажу как есть. Он проводил эксперименты с пиявками, и Амбрелла, желая присвоить его творение, послала к нему Биркина и Вескира, чтобы заполучить образец, но как мы знаем, Амбрелла не так проста. Я присмотрю за твоими исследованиями. Вескер Они его просто убивают, а королева пиявок после находит его труп и ассимилируется с его ДНК, давая ему новое тело и возможности. Так и появился новый босс в серии Зант Королева пиявок. Я забыл упомянуть о том, что попутно мы будем узнавать историю Билли Коэна, которая... Наш отряд отправили в Африку для вмешательства в гражданскую войну. Нашей целью было укрытие партизан, расположенное в глубине джунглей. Но укрытие оказалось далеко от места высадки. Кто-то умер от жары, а кто-то был убит врагом. Всего четверо. Только не было там партизан. О чем ты? Нас послали по дезинформации кретинов из штаба. Но с пустыми руками мы уйти не могли, о нет. Наш командир приказал атаковать мирную деревню. от них, убейте их всех, сэр, прошу вас, прекратите огонь, заткнись, выполнять. Нет, не надо, стойте. Которая нужна, чтобы оправдать вот это? Официально Билли мертв. Да, теперь я зомби. И вот мы добрались до, по сути, одной из форм главного босса в игре. Пиявка необыкновенная. Дело в том, что из-за убогой камеры и убогого искусственного интеллекта Билли или Ребекка будут получать необоснованный урон, особенно если персонажем управляете вы. Локация неудобная и единственный способ, по сути, убить босса закликивание до такой степени, чтобы он не смог оклематься от урона до получения следующей гранаты, если вы пользуетесь гранатометом. В общем, как-то так, с горем пополам мы добираемся до финишной кривой. Финиш. Финальная схватка происходит на время, кто бы сомневался, и нам необходимо открыть люки как можно быстрее. Точнее, это должна сделать Ребека. А мы, играя за Билли, должны отвлекать пиявку переростка. Как только люки открыты, пиявка под воздействием солнечных лучей умирает. Билли помогает Ребекке добраться до особняка Спенсера в Раклейском лесу и... конец. После открывается небольшой дополнительный контент. Если в втором случае все ясно, инструкции на вашем экране, то в первом это должно играть на то, чтобы игру можно было перепройти с новыми уникальными способностями. Ну я почему-то после того, как опробовал способности Коина, захотел резко удалить игру. Что можно сказать по итогу игра стоит свеч если опустить ее косяки в плане геймплея но в то же время отчасти я считаю что отказ от привычного сундука недооценен хоть это и не в новинку так как подобная тема была отчасти в результаты Outbreak, а после перекочевала в другие части серии после сундук вернули в седьмую часть серии правда в 8 части от сундука снова отказались Эх, ладно что я все про этот сундук сюжет ну, он раскрывает некоторые новые грани персонажей, добавляя немного биографии в их судьбу. Благодаря этим деталям мы можем видеть чуть более полную картину происходящего. Только вот в чем беда. Этого настолько мало, что непонятно, зачем это вообще было тут. Я понимаю, что основная линия сосредоточена на Ребекке и Билли, про которого потом все забывают, ну да и хер с ним. Раскрытия есть, но их недостаточно для такой игры. И в целом, все это можно было скопить... И чуть больше расширить историю за счет больших подробностей. Но нет, что имеем, то имеем. Моя оценка игре 7 из 10 пиявок. Мы имеем уникальный геймплей и достаточно сложную напряженную игру за счет страха, который как раз является тем самым страхом, когда мы играли в первую часть серии. Мы невольно боимся каждую дверь и переживаем, чтобы нам хватило уверенности добежать до следующей, чуть более безопасной комнаты. Или не очень. Всем спасибо за внимание, еще увидимся.